Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн- чемпионата VFOK Back in History, который проходил 10 лет назад, к чему и приурочен данный цикл, на портале vfok.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. Ну что, друзья, вот мы наконец и добрались до конца. Финал Гран-при Сингапура 2009. Последний этап. Сегодня мы, наконец, узнаем, чем же все закончилось. Кто станет чемпионом, кто станет обладателем Кубка Конструкторов. Все это в сегодняшнем видео. Но вначале не будет лишним напомнить в двух словах об истории именно данного этапа. Когда чемпионат в EFOK History только начинался, когда он только был организован, не было еще полной уверенности в том, что данный этап пройдет, состоится именно в таком виде, что он будет зачетным, полноценным, боевым. Все-таки на дворе стоял 2009 год, и не было еще полной уверенности в том, что к концу года, к декабрю, если быть точнее, кто-нибудь из мододелов успеет сделать полноценный пригодный мод с сезоном 2009 года с болитами. Ну и, как оказалось позже, вопрос трассы тоже имел значение. Трасса была выбрана для этапа достаточно поздно, идеи были разные. Кто-то хотел, например, Сипанка Гран-при Малайзии, достойная очень трасса, одно из лучших творений Германа Тильки, которая, к сожалению, у нас не попала в основной календарь, только вот в летнем кубке один Гран-при на ней там немножко покатались. Кто-то хотел именно увидеть в чемпионате главную изюминку реальной Формулы 1 2009 года – Абу-Даби, трасса Ясмарина. В итоге выбор был предложен в основном именно между этими двумя вариантами, но Сипанк почему-то, ну как-то, уже честно говоря, не знаю, не помню, просто не захотели участники. А трассу Ясмарина, к сожалению, вот как раз для именно игры F1 Challenge сделать пригодный для соревнований вариант, просто не успели на тот момент. А в итоге выбор пал как раз вот на Сингапур, на трассу Марина Бэй. Также стоит отметить, что хотя Алексей Апарин после ухода из чемпионата продолжил делать сборки для этапов с 2006 по 2008 включительно, для 2009 года пришлось прибегнуть к иному варианту. На помощь пришел Юрий Воронов, который отдельно от своего участия в чемпионате по ходу 2009 года совместно с другими ребятами с Александром Горбуновым еще одним пилотом Back in History которого вы можете помнить по гонкам в Сильверстоуне и Хунгаро-ринге а также с Виталием Пороховым они вместе подготовили мод не только для нашего чемпионата а в целом для пользователей мод 2009 года назывался он по-моему 2009 ПМТ ну или PMT 2009 не суть в общем именно этот мод и был выбран для проведения именно девятнадцатого этапа Back-in History. Ну а ребятам, которые его создавали, еще раз наше большое спасибо. И также, в отличие от многих других случаев в данном цикле видеообзоров, когда моды вы видели на картинке не совсем те, которые мы использовали тогда, сегодня у нас с вами на экране будет именно этот 2009 PMT. Ну что ж, достаточно разговоров, теперь перейдем непосредственно к главной части сегодняшнего выпуска. Гран-при Сингапура 2009, последняя битва. Но вначале небольшой такой маленький обзорчик, очерк о предшествующих событиях сезона, а затем, конечно же, как всегда, небольшой ликбез о трассе. Чемпионат в Back in History задумывался как ни на что не похожее соревновательное путешествие на машине времени по лучшим гонкам Формулы-1 с конца 80-х годов до 2009 -го включительно. Однако сценарий большей части сезона волю обстоятельств» оказался весьма похож на реальную F1 последних двух лет до его начала. Захватив лидерство в Кубке Конструкторов уже на втором этапе, Макларен уверенно продержался на вершине весь год и вряд ли упустит свое в финале. Ключом к успеху прежде всего стал самый стабильный во всех смыслах слова состав команды. Ее первый состав, представленный двумя победителями Гран-при, сохранялся на протяжении 15 этапов подряд. Ни один другой коллектив не подобрался к этим показателям даже близко. Самой близкой из догоняющих стала, разумеется, Ferrari, которая тоже показывала неплохой потенциал и чаще всех прочих боролась за победы. Но постоянная перетасовка различных комбинаций составов из пяти пилотов, пропуски гонок, ошибки и банальное невезение снизили шансы Скудрии в конце сезона к минимуму. Более непредсказуемо шла личная борьба гонщиков. Первую гонку в Монце в доминирующем стиле выиграл Константин Гуренко, но затем он переключил свое внимание на другой онлайн-чемпионат и вскоре покинул Back in History после серии провальных гонок. Инициативу быстро перехватил мастер квалификации Алексей Апарин. За исключением схода, не по своей вине на скандальной гонке в Имале, лидер Макларена в первой третье сезона ни разу не покидал подиум, выиграл три гонки и по праву возглавил личный зачет. Проблемы личного характера – лаги не видно и ошибки соперников слегка охладили пыл Алексея к середине сезона, но даже так он смог выиграть еще две гонки, включая невероятную победу в хоттенхайме с отказавшими на последнем круге тормозами. Затем, однако, случился роковой Индианаполис, и после конфликта организаторов опарин предпочел выйти из борьбы. Таким образом, претендентов на титул осталось двое – Богдан Холошевский и Юрий Воронов. Ни у того, ни у другого сезон не был идеальным, но все же побед и подиумов они насобирали больше других. Вспомним главное. Уже на втором этапе в Сузуки Холошевский был готов к первой победе, но споткнулся от проблемы с интернетом. В Донингтоне он взял свое, а в Имали не было равных Воронгу. Далее у обоих пилотов был небольшой спад результатов, который Богдан смог прервать двумя победами подряд в Хересе и Буэнос-Айресе, а Юрий тремя подряд вторыми местами, после чего еще и выиграл в Сильверстоуне. Гонку в Монако все ее участники, кроме победителя Алексея Ермакова, кажется, предпочли бы развидеть и забыть, и особенно Хотенхайме и Халашевский. И кури Богдану тоже не удалось выиграть, причем во Франции он проиграл очную дуэль Юрию. Зато в Мельбурне Холошевского не смог остановить даже лишний пидстоп по замене носового обтекателя. После этого у него началась выпиющая серия из трех подряд дисконнектов на каждой второй гонке. И хотя в промежутках между ними Богдан смог еще дважды выиграть, в одном случае он получил лишь половину очков. Да и Юрий тоже не терял время, выиграв в Венгрии и Бразилии. Они равны, Воронов впереди на 4 очка, но только Гран-при Сингапура решит, кто же станет чемпионом уникального сезона в Фок Бэкэнд Хистори. Трасса Марина Бэй, как всем известно, проложена по улицам Сингапура, и за исключением зоны паддока, боксов и стартовой прямой носит временный характер. Прежде всего она, конечно, известна ночным освещением, имитирующим дневное. Это первая подобная трасса в истории «Формулы-1». Первая – уличная, и вторая – в авто- и мотоспорте вообще, после катарского Лосаила. В некотором смысле это трасса контрастов. Трижды по ходу круга скорость болидов приближается к 300 км в час. Однако по средней скорости из всех трасс в календаре Сингапур превосходит лишь Монако. Это удлиняет время преодоления дистанции гонки, что в сочетании с самым качковатым в календаре асфальтом, местным климатом и близостью стен, требующей особой аккуратности, является тяжким испытанием выносливости, для любого гонщика. Естественные ограничения симулятора F1 Challenge лишают пилотов одной важной фишки Марины Бэй – ни одна гонка в реальный F1 тут не обходится без выезда автомобиля безопасности. В любом случае для успешного выступления здесь нужно добиться хорошего механического сцепления с асфальтом, высокой прижимной силы и хорошей динамики на разгоне измедленных поворотов. гонка на старт которой вышли около дюжины участников началась в штатном режиме однако на третьем круге у сервера антона Плешкова возникли проблемы с интернет соединением что прервало заезд для всех участников подобно тому как это случилось ранее на этапе в индианаполисе эти проблемы не зависели лично от антона и решить их сам он не мог поэтому потребовался новый сервер несмотря на очевидные риски опять же можно вспомнить индианаполис для рестарта в этой роли был выбран дмитрий семкин но забегая вперед замечу что в этот раз довести гонку до конца получилось. Тем более, что по правилам ее дистанция была сокращена до 60%, то есть до 36 кругов, ибо до обрыва сервера пилоты не успели проехать 40%. Стартовая решетка соответствует результатам квалификации. На финише пилоты получат очки в полном объеме. К сожалению, по непонятным причинам на новый сервер не смогли зайти несколько пилотов, включая Антона Плешкова на Феррари. Это ставит под вопрос его пятое место в личном зачете, но что самое главное, уже сейчас это гарантирует победу Макларена в Кубке Конструкторов. Еще драматичнее оказалась ситуация в споре за личный титул. Юрий Воронов, который должен был выступить за Red Bull, заболел, и в итоге, несмотря на ситуацию в чемпионате, отказался от выступлений в этот уикенд. Увы, это лишает нас значительной доли интриги. С другой стороны, его сопернику для начала еще нужно добраться до финиша. Порядок пилотов на рестарте следующий. В дождевой квалификации Оу на последнем этапе завоевал Дмитрий Семкин за рулем Force Индии. 4 0,4 секунды ему проиграл Илья Соболев на браун джи А вот дальше отрывы уже огромные. Второй ряд поделит дебютант Нюрбург ринга Дмитрий Клочков на BMW Заубер и Богдан Холошевский, вернувшийся за руль Феррари. Далее Никита Богданков и Алексей Ермаков, Браун и Макларен соответственно. Замыкают решетку Дмитрий Загоруйко на единственной Тора Россо, Евгений Баринов в этот раз на Рено и выступающий впервые со времен Китая 2004 пилот Уильямса Артур Бореев. Кирилл Именин на Макларене вынужден стартовать из боксов в качестве штрафа за столкновение с Плешковым на прошлом этапе. На этот раз все очень просто. Хлашевскому надо доехать до финиша четвертым или выше. В противном случае, несмотря на пропуск гонки, чемпионом станет Воронов. И наконец, в последний раз старт. Соболев стартует чуть лучше Семкина, но еще более резво сорвался с места клочков. Тем не менее, в первом повороте вся первая четверка остается при своих. И даже после небольшой ошибки Семкина на выходе из третьего поворота позиции пока не меняются. Зато позади изменения есть, Загоруйка прорвался на пятое место, а Ермаков наоборот откатился на восьмое. В седьмом повороте на торможении Соболев все же проходит Семкина, а вот аналогичный маневр Халашевского против Клочкова успеха не возымел, и теперь Богдан вынужден скорее защищаться от Загоруйка. За ними теперь едут Богданков, Баринов, Ермаков и Бореев. Именин также успешно присоединяется к гонке. Первый круг так и заканчивается без особой борьбы и происшествий. Разве что Богданков где-то ошибся и пропустил вперед Баринова, однако уже спешит отыграться. Пока что ему это не удается. Чуть позже что-то случается у Бареева. Именин уже успел догнать и сильно опередить его, а сам Артов теперь замыкает пелетон, явно испытывая трудности в управлении болидом. Попытки Богданкова опередить Баринова за кадром все же привели к серьезной аварии. Евгений спешит в боксы за новым задним антикрылом. Болит Никиты, разбит еще сильнее, и в итоге он примет решение сойти. Не сумев выдержать длительный прессинг со стороны Холошевского, Клочков ошибается в 17-м повороте. Существенных повреждений нет, но позиция упущена. Баринов после вынужденного пидстопа активно догонял Бореева. Возможно, слишком активно. Впрочем, ему удается продолжить. Несмотря на недавний размен позициями, Холошевский пока не может сбросить Клочкова с хвоста, и вдобавок все больше проигрывает дуэту лидеров. Кстати, Соболев тоже пока не может оторваться от Семкина. Бореев потерял переднее антикрыло, но почему-то все равно упорно сопротивляется Баринову. За своими разборками они совсем не замечают Дмитрия Загоруйка, который пытается пройти их на круг. В итоге Артур уступил дорогу, лишь когда отправился на ремонт. Избавившись от препятствий в виде пилота Уильямса, Евгений поехал быстрее и даже начал было прессинговать Загоруйка в попытке вернуться с ним в один круг. Но в итоге вместо этого пилот Рано решил благоразумно пропустить на круг Ермакова перед мостом Андерсона. После долгой плотной борьбы Семкин начинает потихоньку отставать от Соболева. То же самое можно сказать и о паре Халашевский-Клочков. А вот Ермаков догнал Загоруйка и начал атаки. Дмитрий не выдерживает прессинга и попадает во впечатляющую аварию в шикане Сингапур-Слинг. Чудом не лишившись антикрыльев, Дмитрий, однако, тут же совершает еще одну ошибку, на этот раз фатальную. Он пытается развернуть машину, не удостоверившись, что позади никого нет. В итоге в него врезается Баринов. Оба участника инцидента покинули гонку. За кадром также сошел Бореев. Отрыв в паре лидеров вдруг снова сократился, и Семкин атакует Соболева в восьмом повороте, что заканчивается легким контактом, но оба продолжают. Парой поворотов спустя Дмитрий допускает еще одну ошибку, перестаравшись на поребрике в Сингапур-Слинге. с Как итог, минус переднее антикрыло, внеплановое посещение механиков и уступка позиции Халашевскому. А вот Клочкову выигрыш за счет этого инцидента не светит, поскольку он и сам разбил свою машину и тоже едет на пидстоп. За время его проведения его успевают опередить оба Макларена. Соболев выезжает с дозаправки, в данном случае запланированной. Холошевский мог бы временно выйти в лидеры, но заезжает следом. Более того, несмотря на свои проблемы и преждевременный пидстоп впереди него, успевает вернуться на второе место Семкин. Когда пилот Феррари проезжает восемнадцатый поворот под трибуной, видно, что в стороне лежит чье то антикрыло. Это снова попал в аварию Клочков. Но на этот раз он предпочитает сложить оружие. Ермаков в боксах. Уже в третьей гонке подряд команда Макларен оттачивает навык проведения пидстопов для обеих машин на одном круге. И второй раз подряд успешно. Тем временем Холошевский догнал Семкина и, возможно, готовил первые атаки. Но вдруг его заносят на выходе из седьмого поворота. В этот раз Богдану повезло, ничего кроме времени он не потерял. За пару следующих кругов отрыв между пилотами Форс Индии и Феррари вновь сократился до минимума. Закрыв глаза на все риски относительно ситуации в чемпионате, Халашевский продолжает атаковать. Попытка обгона в четырнадцатом повороте вновь едва не закончилась плачевно. А затем с этой парой пилотов случилось еще пара инцидентов. Вот э, Ер... Ермаков на Макларне, возможно, сейчас немножко замедлит Семкина. И это это, может сыграть злую шутку. Опа! Вы знаете, вот с камеры с темки удара не было, а вот здесь удар-то был. Дань, ой-ой-ой-ой, нет, это сход, это сход для Алексея Ермакова. Кругом спустя на стартовой прямой у Богдана почти в точности повторилась авария в виде столкновения с пустотой на ровном месте из-за лага. Аналогичные случаи в Австралии 2003 и США 2005 вывели из строя Баринова и Апарина соответственно, но у пилота Феррари получается продолжить. Казалось бы, после аварии и лишнего пидстопа ему можно было забыть о борьбе с Семкином, но буквально за считанные круги до финиша у Дмитрия отказывают тормоза. Пытающийся вернуться с ним в один круг именин едва увернулся от вальсирующей Форс Индии в Сингапур-Слинге. Ну а Сёмкин упорно пытается добраться до финиша, несмотря на новые развороты. Кругом спустя Холошевский готовится вернуться на второе место, и ситуация в Шикане вновь повторяется. В лучших традициях Евгения Баринова Семкин отказывается сдаваться. В этом, безусловно, есть смысл, ведь до финиша осталось менее двух кругов. На последнем круге внезапно разворачивает лидера гонки Соболева. Но Холошевский очень далеко позади, и даже без антикрыла пилоту Брауна, по идее, не о чем беспокоиться. Надо просто довести машину до конца круга. Похоже, Илья хотел покрутить жука в предпоследнем повороте еще до клетчатого флага, но что-то пошло не так. Для именина теперь гонка удлинена на лишний круг, что, впрочем, ничего ему не приносит. После откровенно странного последнего круга Илья Соболев все же одерживает дебютную победу на Гран-при Сингапура 2009. Uh, uh, well лашевскому остается всего пару виражей до титул. И вдруг он останавливается в зоне вылета последнего поворота. Машина как будто в порядке, двигатель работает. Но что тогда происходит? Дмитрий Семкин, кажется, тоже ничего не понял. Как оказалось позже, Богдан специально решил пропустить Дмитрия, отшучиваясь в качестве объяснения тем, что за весь чемпионат еще ни разу не был на финише третьим, а тут подвернулась возможность. Когда Семкин все понял, пилоты наконец пересекают финишную черту, и Богдан Холошевский за рулем болида команды Феррари, за которую выступал большую часть сезона, становится чемпионом первого сезона в эпох «Back in History». Введем итоги финальной гонки и всего чемпионата в обоих зачетах. Помимо тройки лучших, до финиша добрался лишь Кирилл Именин. Даже сокращенная дистанция гонки оказалась не по зубам Алексею Ермакову, Дмитрию Клочкову, Артуру Борееву, Дмитрию Загоруйко, Евгению Баринову и Никите Богданкову. Имя сильнейшего пилота в личном зачете наконец определено, других изменений мало. Кириллу Именину не хватило всего одного очка до Антона Плешкова, а Соболев и Семкин благодаря подиуму опередились добрый десяток пилотов и вошли в топ-15. Как уже было сказано ранее, из-за проблем с сервером Макларен стал обладателем Кубка Конструкторов еще до повторного старта. В остальном последние изменения похожи на аналогичные в личном зачете – Браун и Форс Индия поднялись вверх в таблице. Вот в этом месте, наверное, по законам жанра я должен толкнуть какую-то длинную речь о своих мыслях о прошедшем чемпионате, о благодарностях всем участникам, но, наверное, в этот раз мы это делать не будем, а отложим до следующего раза. До какого такого следующего раза, возможно, спросите вы меня? Да, данный проект, данный большой обзор изначально задумывался как конечный продукт. Я совершенно не собирался подаваться в полноценные видеоблогеры. Все это рано или поздно должно закончиться. Но, тем не менее, хоть мы сейчас и в каком-то смысле закончили чемпионат, все-таки у меня есть еще кое-какие идеи, которые так или иначе появятся здесь на канале в в ближайшее время. И вот, собственно, этими небольшими планами я с вами напоследок хочу поделиться. Во-первых, чуть ли не с самого начала производства данного цикла видеороликов у меня возникла идея, что в конце когда вот все эти отдельные выпуски будут готовы было бы неплохо их объединить в одно большое видео это имеет смысл с той точки зрения что во первых кому-то просто банально может быть будет удобнее так их смотреть да я эти ролики объединил в плейлисты, и это тоже по-своему удобно но может быть это имеет смысл и кому-то будет проще смотреть одним большим видео вдобавок там между частями, посвященными именно обзору, не будет вот этих вставок, где я постоянно что-то говорю на камеру, поэтому, собственно, и продолжительность несколько сократится. Также это отличная возможность устранить в процессе монтажа всяческие мелкие ошибки, которые были допущены, то там где-то звук слишком громко, то еще что-нибудь в таком духе. Самое главное, можно будет устранить вот эту ошибку, о которой мы с вами говорили в прошлом выпуске, когда я неправильно изложил информацию в выпуске о этапе в Монс, касательно очков юрия воронова которая прошла дальше через все выпуски и вот собственно такая более полная исправленная версия на мой взгляд имеет право на жизнь и я собираюсь создать ее и выложить на ваш суд где-то может быть к концу этого года или в начале следующего также у меня есть идея вот может быть фанаты формулы а 1 ну, со стажем такие уже <давнищие> давнишние вспомнят что в былые времена, где-то так года до 2013-го, может даже чуть позже, выходили такие музыкальные обзоры минут на 10 или меньше, обзоры сезонов там под музыку. Это еще называлось когда-то «Фиа Гала», потому что они впервые были показаны на вот этих церемониях награждения «Фиа» по итогам сезонов. Ну, фанаты э, знают, о чем я говорю, а остальные, ну, поймете, когда... Я подобный ролик по первому сезону Back in History попробую тоже сделать. Но это уже, наверное, все-таки на следующий год, то есть не очень скоро. Конечно, определенного внимания заслуживает и следующий сезон ФОК Back in History 2. К сожалению, по нему не сохранилось такого большого объема информации, как по первому. Нету столько сообщений на форуме, нету вот этих гонок, я в свое время не стал делать записи гонок с моими же комментариями вот эти вот алятовые трансляции поэтому обозреть второй сезон в таком же полном объеме боюсь невозможно но я попробую тоже где-то в следующем году создать обзор который может быть будет больше похож на например обзор вот как был обзор летнего кубка один гран-при да не самый лучший формат но я думаю что и в таком виде это тоже вполне может иметь место быть ну и, наконец, небольшим бонусом есть у меня еще одна идея, которая не относится к чемпионатам в Back in History, ни к первому, ни к второму, а касается именно игры F1 Challenge 9902. Да, это уже старая игрушка, ретро, ностальгия и все такое. Но все-таки есть у нас до сих пор в 2019 и, надеюсь, в 2020 году люди, которые иногда чисто из ностальгии нет-нет да и играют. И вот именно для них... Я и собираюсь в следующем году Выпустить небольшое дополнение Это не мод То есть каких-то болидов там не будет Там не будет трасс Это немножко такой не формат Ну а что это именно Пока пусть будет секретом Тоже где-то в следующем году вы от меня такое увидите, и, соответственно, когда это появится, ролик об этом будет здесь. Ну, это все дела будущего, а сейчас, наверное, нам все-таки пора попрощаться. Большое спасибо, что смотрели данный цикл, надеюсь, вам понравилось, увидимся в следующих видео. Спасибо за ваши просмотры. С вами был Богдан Холошевский. Как всегда, полезная всякая информация находится внизу под роликом в описании на YouTube. Ну вот, собственно, и все. Скоро увидимся. Пока.